Друзья, всем привет! И Сегодня я расскажу вам, как обслуживать китайские питбайки. Для этого у нас есть масло вязкостью 1040 и масляная пропитка для воздушного фильтра. Пахнет шампунькой. На питбайке масло меняется каждые 10 моточасов. У нас чуть больше 6. Но мы поменяем чуть раньше, думаю, хуже ему от этого не станет. Для того, чтобы поменять масло, нужен прогретый мотор и отвернуть гайку на 17. Сливную гайку закрутили, в мотор входит 800 мл, хорошо, что у Мутеля есть мерник. Уровень масла можно проверить стандартным щупом, он вставляется в двигатель, не закручиваясь. Как-то в комментариях мне задавали вопрос, на какой рост рассчитан данный питбайк. Лично у меня рост метр шестьдесят и я чувствую себя на нем комфортно. Если у вас рост чуть выше или ниже, то вы всегда сможете его настроить под себя, отрегулировав переднюю вилку или задний маятник, настроив его под свои параметры. Так пришло время обслужить воздушный фильтр. Берем шлицевую отвертку и откручиваем его. Вот так выглядит фильтр. Внутри у него сетка от крупного мусора. Снимаем верхнюю часть и обрабатываем его. Так, фильтр пропитан. Теперь... Одеваем верхнюю часть и устанавливаем фильтр на место. Наш питбайк обслужен, теперь можно ехать кататься. Всегда проверяйте воздушный фильтр и резьбовые соединения перед тем, как выезжать из гаража. И хотела вам рассказать, друзья, о том, что мы приобрели камеру, которая будет снимать Full HD и говорят, что она снимает до 30 метров под водой. Сегодня мы будем ее проверять. Вот и все, обслужили мы обслужили каек и покатались на нем вдоволь. А если ты захочешь покататься на подобной роде техники, можешь написать нам. И без разницы, мальчик или девочка, этот аппарат любит каждого. И также не забывайте подписываться на группу Купи-Продай. Ссылочка будет в описании. До скорых встреч!